Не уснуть, если в голове такие планы Снова в путь, собираем чемоданы Не забудь, наше время не вернуть На своем балконе Старая квартира, пыльный подоконник И все мои мечты Бернадский треугольник То я уверен, граться скоро будет в норме Оставить на потом законы Мавитон стоит тает, просто таять Глядя вместе на район Я верю, что нам повезет Днем холодным днем Держусь здесь крепче, парни Мы выходим на обгон Не уснуть Если в голове Такие планы Снова в путь Собираем чемоданы, не забудь наше время Ой, пока молодой, сверь ногой, По дороге в рай, если ты со мной, пока молодой, пока молодой, Беги за мечтой, беги за мечтой, ой, пока молодой.